Мы не сдавали выдал Брод, мы не сдавали Большой Александрку или Великой мы не сдавали Дучаны, мы просто перегруппировались, и если кому-то не нравится это слово, перегруппировались, потому что благодаря перегруппировке мы сохранили жизни наших воинов, наших парней. Ты, что происходит? Да это, это что?